Привет, как дела? Машу рукой. Там площадка. Да, там самолет, площадка. Ты у тебя наушники? Катя, привет! Ай, привет! Ты в смотришь? Ты дворы смотришь? Я смотрю, звезда родилась на английском. Интересно? Все, всем привет мы приехали в отель сейчас покушаем посмотрим что вокруг и пойдем к морю да пойдем да, отлично мы прогуливаемся по отелю смотрим пока территорию отеля там большие смотри вообще огромный тут Кать, привет! Вот тут черепашки плавают, небольшой бассейнчик. Привет. Кать, привет. привет! Мы решили прогуляться. Да, можем по территории хорошо. отеля. Кать, ты будешь играть на площадке? Давай вперед! Я Я не Давай! А зачем делать? Оп. Да нет, Всем привет! Побежали! не Гулять. Пошли! Пошли! Пап. Пошли, пошли гуляй, скажи, пап! Пошли! Привет! Покажи, ты намазалась кремом, зайка? А что, пошли плавать? Да. Пойдем. По... будем рыбу ловить? Сначала поплаваем, а потом рыбку половим. Пойдем. Она... Кай, давай! Кать, смотри. Ой. Она очень холодненькая, Кать. Кай, давай! Боишься? А, холодненькая. Ай, ну Катя, ну не брызгайся. Не брызгайся, Ай! Huh? Вау! Ah! Катя, распаковываем рыбку. На рыбах. Будешь ловить? Кать, а, Кать плюет? Вот такая <моя> большая <с с> рыба попалась. Она большая. Ай! Ой, смотри, хлынусь! Вот, вот там вот. Я вообще не знаю. Давай, Казан. -ка давай, Казан. Давай, Казан. Я бы хотел еще ракушку нашла. Нужны? Смотри, ракушку. Кать, лови рыхой. Горя, горя, вот она горят. Кать, класи мне руку. Кать, смотри, какая красивая на... на тебе. тебе. Смотри, какая поля садится? Да, да, да. Да, да, Сыр, Кать. Сыр! Сыр, кажи! Привет! Я тебя снимаю. Ты пьешь сок? Сок нет, это моя! Вкусный сок, Катя.